Привет, меня зовут Кристина, для тех, кто не знал, сегодня я уезжаю в Питер, поэтому я снимаю для вас влог, я постараюсь снять его как можно больше больше всего интересного, на самом деле я очень-очень люблю Питер, мне кажется, даже больше Москвы, просто Питер это любовь, я не знаю, я была там, это, наверное, третья или четвертая моя поездка в Питер. Так что да, я очень рада этому. Мы едем на Сапсане, это я тоже очень рада, потому что, мне кажется, Сапсан — это такое атмосферное место. Я не знаю, почему мне нравится ездить на Сапсане. Ни на поезде, не на самолете, а именно на Сапсане. И да, кстати, не обращаем на срач сзади, потому что, когда я собираюсь, у меня всегда хаос вокруг везде. Я просто все сметаю на своем пути. И сейчас где-то 6.30 утра. Я встала в 6 утра, не даже в 5.40, потому что в 7.40 или в 7.30 у нас уже Сапсан и через полчаса нам нужно уже выезжать из дома, я не завтракала, я очень хочу есть и да, я уже как видите собралась, мне осталось только одеться, я сто лет не прила себе косички, потому что у меня было каре и я не могла себе заплести косички, и тут я как бы дорвалась просто, смотрите, я заплела себе две такие косички эта прическа называется вроде бы double dutch braid, и да мы сейчас уже скоро выезжаем, поэтому сейчас я пойду одеваться. И, кстати, у нас очень необычная квартира будет. Мы впервые будем жить в апартаментах, а не в гостинице. Потому что всегда, когда мы ездили в Питер, мы жили в гостинице. И... Так что да, я вам, конечно же, все покажу, все запечатлю и побежала собираться одеваться. Мама, ты что-нибудь скажешь? Привет всем. Всем мы поехали в Питер, погода дрянь, надеюсь, там тепло. Ну хорошо. А я вот в шортах, она в куртке. А где мы теперь? Ребят, ребята, мы уже заселились, сейчас я покажу вам наши апартаменты. Это апартаменты в очень-очень старом доме, и поэтому здесь очень-очень высокие потолки. Ван я вам уже показала, сейчас покажу все остальное. Вот так вот выглядит гостиная, здесь очень-очень, как вы видите, большие потолки, такая вот ваза бирзового цвета, подушечки. Очень прикольно, мне кажется, здесь вот так вот сидеть, и это, получается, самая центральная улица, ну, почти... И в маминой комнате, ну, то есть в другой комнате, в спальне, там очень крутой балкон есть. такой вот панорамная пил? дверь, я не знаю, что. Вот. Такой вот балкончик с выходом на улицу. Да Танцуем все! Да, Ладно, хватит. Закончилось выступление. Ухожу с большой короче, все. Давай подергайся. Давай подергайся. Песня В общем, ребят, выбрались мы в итоге с мамой из номера погулять, так как у нас апартаменты рядом с набережной. Сейчас мы, ой, с набережной с Невским, Сейчас с набережной, мы поэтому поэтому идем набережной. На тоже, сейчас мы пойдем на Невский. Я хотела зайти в книжный. Я вам рассказывала, типа, что я люблю во всех городах ходить канцелярию. Люблю много канцелярий, всякие блокноты, да. Поэтому сейчас мы да, пойдем туда. У нас уже скоро комната под канцелярией будет. И вот, я, кстати, переоделась. Да, заметьте, это она место ставилась. Пришли в аптеку. Посмотрите, какие в аптеке бустеры. просто как во дворце, такие колонны и пол. себе мороженое «Мовин пик», мовин пик со вкусом банана и крем-брюле это просто два моих самых любимых вкуса я очень люблю мороженое мовин пик и баскин робинс баскин робинс я люблю лизинцы вот эти вот волшебные и еще какое-то мороженое тоже вкусное очень ки ки ки она не хочет со мной говорить не будем ее заставлять Так, ребята, мы уже очень-очень много ходим. Мы уже зашли. Во сколько? В два канцелярских или в три? Фу, в три, да? Короче, мы зашли где-то в три канцелярских магазина. Я купила И себе блокнот, как хотела. Сейчас мы ищем ежедневник определенный какой-то, сама не знаю какой, но, в общем, хороший ежедневник Фу, не мне. опять. Давай, ну что за мне влог портишь? Ну, Нормально, влог это влоги люди должны знать. Что здесь понятно? Они просто почувствуют, то, где ты идешь, а тут гоняет, Лошадь здесь была. Вот, сейчас мы идем, мы идем сколько, 2,5 километра до этого? Торгового центра, да? Ну, где-то 2 километра, в общем, Вот какой дом, вот это вот старинный, посмотрите. Какой старинный дом. Здесь же итальянцы строили. Да. У нас тоже старинный дом, ему лет 200 где-то, да? 150, показалось. 150 лет, представляете, дому, и он еще стоит и не развалился, это вообще шоу. Ура, мы наконец-таки доползли до магазина, просто очень-очень долго шли. В общем, еле-еле доползли до ресторана, я думаю, я правда развалюсь, я очень устала. Вот и здесь очень много еды, поэтому я не знаю, заказывать. Заказала пасту карбонара, которые я очень часто ем. Сыр еще. А да, ну сыр это на двоих. Вот я не знаю, может я потом еще что-нибудь потому что я не то чтобы очень хочу есть, я просто у меня глаза разбегаются, знаете, это все очень вкусно, обычно не лезет, но ты ешь, ешь, потому что просто хочешь. Это очень тяжело, понимаете? Вот сидим здесь в кафешке. Да. Вот так. Такое. Нам наконец-таки принесли еду, я думала, я умру с голода, но мне еще не принесли. Я заказала пасту карбонара, но это пара, на всех привет. вот принесли. Я сейчас буду наконец-таки кушать. Извините, мы будем жрать, кушать. Все как? В общем, принесли мне, наконец, пасту карбонару, Вот это миди в сырном соусе. Вот еще гренки принесли. Вот это сандри или сандри? Сандри. Сандри, короче, да. Вот, вот кушаем. Я, наконец-таки, не голодная. В общем, мы уже поели. Очень объелись. Очень сильно переели. Я зашла... Ну, мы зашли в этот номер, короче, в апартаменты Я уже переоделась в толстовку, потому что на улице очень похолодало В Питере ночью достаточно холодно, сегодня, в принципе, всего 16 градусов Зато завтра 24 градуса Я надеюсь, что завтра мы поедем в Петергоф Может быть, даже покатаемся, посмотрим разводные мосты Я уже их миллиарды раз видела, но мне все равно не перестает нравиться это зрелище Сейчас мы пойдем просто гулять, сейчас уже скорость темнеет, будет красиво Я очень люблю гулять по ночному Питеру Поэтому, да, сейчас пойдем, И я хочу еще, очень сильно зайти в Starbucks, потому что там очень красивый панорамный окна. Fall... Заказ самый красивый в моей жизни, просто посмотрите. Вот, я реально такой красоты никогда не видела. То есть, камера даже не передает, насколько это красиво, но, блин, это просто шикарно. То есть, да, я вам до этого снимала кадры, там прям видно было, что это очень красиво. И то есть, там абсолютно не темно. Мы зашли какую-то площадку, сейчас отдохнем. Я нагуливаю аппетит, типа, чтобы пойти в Старбукс, Просто не голодная, да, поэтому я хочу в Старбукс, но места у меня нет. Поэтому сейчас гуляем, гуляем, это шикарно. Вот, просто как светло. Вот там качаемся. Angel, just walk by. I, I echoes inside my soul. В общем, мы уже пришли в Старбукс, заказали напитки, сниму эту скепку. Конечно, на этом страшно, но это не нужно. Я впервые взяла в Старбуксе не кофе, а асти там ежевичный лимонад мохито. Сейчас будем ждать. И... А, вот. Что там? Это морковный торт и какой-то маффин. На этой ноте мы закончим наш лог. Надеюсь, что он вам понравился. Ждите новых логов. Через два дня будет новый. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать логи и видео. Всем пока. Люблю всех. Пока. Я знаю, что этот лог получился очень длинным, но всем пока.